Взяв итоги уходящего года, мы хотели бы пожелать будущим пациентам подложанной клинике исполнения заветных желаний. Мужчина благородства, женщина женского счастья, море шампанского, неземной земной красоты, финансового благополучия, взаимной любви, много ярких незабываемых событий. Снова!